Намасте, дорогие мои! Здесь я читаю карты Тарас Любовью и для тебя. Сегодня тема общего расклада на то, что происходит между нами его глазами на данный момент и развитие, соответственно, отношений. Поддержите лайком и, соответственно, выбирайте один из четырех вариантов. Но если у вас несколько партнеров, можете загадать несколько. Первое, второе, третье и четвертое. Здравствуйте, кто у нас выбрал первый вариант? Что происходит между нами его глазами на данный момент времени и развитие отношений? Что происходит между вами? Дорогие дамы, у нас Отшельник, Туз Пентакли, Туз мечей, Девятка пентаклей и Семерочка Мечей. Возможно, кто-то здесь, первонаперво я бы, я бы сказала, кто-то здесь играет именно в того человека, но его отношения между вами. Первое, это если у вас долгие отношения, либо какой-то определенный, и возможно, кризис, то здесь человек видит, как вы ограждаетесь от человека. Возможно, вы стараетесь как-то что-то обговорить, либо уже было что-то обговорено, я не исключаю. Но здесь все-таки отшельника по семерочке мечей. Мнение человека и что его глазами здесь вы сами по себе. Вы идете туда, куда вам надо, вы стремитесь ради себя, ради своих благ. Здесь бы я немножечко бы сказала, для некоторых покажется в негативе, все-таки по семерочке мечей, что вы немного эгоистичны. Иго и эгоистичны в некотором степени, в некотором роде. Возможно, вы что-то утаили, что-то умолчали. Если совершено предательство с чьей-то стороны, да, здесь факт. Кстати, предательство здесь тоже могут, может учитываться. То есть кто-то здесь кого-то, возможно, все-таки как-то сыграл, как-то неправильно сделал, как-то предал в этой ситуации. Ситуации. Здесь также это. Я так думаю, что здесь понятно все именно с предательством. Кто-то что-то кого-то предал по семерке, по тузу, и это было оговорено, и это было явно видно. Поэтому здесь вы немного огражденная вы немного в, са в самих себе пребываете, вам самой собой хорошо, по мнению человека, но здесь, бы я бы сказала, здесь, возможно, какие-то хитрости, какие-то сплетения, какие-то обманы, но я думаю, что это уже а, вскрыто, это... Соответственно, если в ваших отношениях все хорошо, все благополучно, дорогие дамы, я бы не сказала, что немного это ваш вариант. Да. Возможно, тогда, тогда в, том, в том случае человек вам завидует, что вы сидите дома и ничего не делаете, если такой момент происходит. Поэтому... Это первый. Это один момент, если в отношениях происходит какая-то фигня вообще полная, лютая-лютая дичь, либо что-то непонятное. Это для этого варианта я бы сказала больше. Ну что, вы стремитесь ради себя, что-то делаете ради себя, вы обманули человека. Возможно, также я не исключаю, что человек как-то сделал так, чтобы вас обманул. Я не исключаю все таки по семерочке мечей. Какие-то такие свои выводы. Дорогие дамы, если это здесь, что происходит? Если это что-то новое, что новое, что я бы не сильно бы рекомендовала это на новое смотреть, то, возможно, человек не так вас сильно хорошо знает, чтобы оценивать вашу ситуацию и вас как человека. Это я бы сказала, если новые отношения, но все равно. То есть это не особо ваша позиция, только вот это определенно такое интересное предложение. То есть человек, да, понимает, что вы новый человек, но при этом он не знает, что вы задумали, он не знает, куда вы пойдете, он не знает, что для вас важно. Даже если вы сказали, то человек как-то все равно, я бы сказала здесь может это не знать каких-то ваших планах на ближайшее будущее, только что-то ради себя. Поэтому я бы здесь больше бы сказала как-то так. Возможно какие-то определенные. Острые вещи сейчас происходят между вами по мнению человека. Ему остро с вами по определенных темах разговаривать. Здесь я все равно по ощущениям и по развитию, я бы сказала, здесь определенный вид проблемы. Поэтому если у вас все в отношении хорошо, либо ваше отношение вообще как бы облачко не особо видно, вот это больше это не к вам относится. Поэтому все же. Вот какой-то такой элемент, момент, что происходит между вами. Какие-то хитрости, ну, не сказала подлость, а вот ради себя все пока делаем. Если у вас спокойно на горизонте, то все равно человека вас тогда мало знает. Тогда семерка мечей это момент скрытности, больше отыгрывается с тузом мечей, даже если в курсе, о чем вы, что вы делаете, но, возможно, человек не все о вас знает, не все понимает и тому подобное. Здесь семерочку мечей, я бы сказала, что это если новые отношения, либо у людей вроде как все новое только в таком интересном случае вот если новые то еще это но если новое отношение то человек думает что это новое приключение также и для него Давайте далее и развитие отношений четверочка пентаклей суд тройка мечей умеренности двоечка пентаклей развитие отношений, дорогие дамы, для кого-то это проиграется чересчур болезненно, для кого-то чересчур больно. Ну по тройке по суду и по четверке здесь я не вижу особого развития просто отношений, возможно какое-то просто затишье, либо расхождение отношений, либо разводы. Здесь, кстати, могут проигрываться разводы, расхождения. В разные, по разным берегам вы, соответственно, уходите, расходитесь с этим человеком. Если у вас какие-то сложности, то это возможно, очень вероятно, что вы можете разойтись. На время, не на время, я бы сказала, покажет будущее, но все же здесь у нас умеренность и двоечка пентаклей. Возможно, произойдет определенное в паре событие, с которым паре будет порою очень сильно сложно справиться это единственный такой момент если соответственно между вами все хорошо вроде как бы нормально все спокойно то здесь возможно какое-то определенное событие произойдет. Очень сильно явная, яркая, которая, возможно, перевернет вашу жизнь и вашего партнера жизнь также, с которым будет сложно справиться. Но я думаю, что вы справитесь. У вас силы, по крайней мере, на это есть. Еще я бы хотела сказать: по четверочке Пентаклей: события, которое может произойти, вы можете предполагать, что просто может быть, кстати. То есть, если вы предполагаете, что может определенно что-то случиться, да, я вижу какие-то тучки на небосклоне, да, я вижу, что примерно вот такие у нас какие-то провалы будут. Дорогие мои, вот здесь реальность тоже очень сильно. Эти тучки могут быть над вашей парой. Поэтому, дорогие дамы и мужчины, если что, то, что вы можете предполагать. На самом деле, на самом деле это может отыграться и в реальной жизни. Поэтому, если это касается ваших отношений и ваших распри, то смотрите, соответственно, уже по ситуации. Возможно, какой-то такой момент тоже может происходить. Но здесь люди, если вместе, то они вместе справятся с ситуацией, но могут и, соответственно, тут по троечке мечей как-то разойтись и уже закрыть на это все глаза. Поэтому, дорогие мои, здесь некий сложный период может ожидать, но предполагаемый четверки, то есть что-то предполагаемое. Да, у нас скоро появится вот это, это, это, и нам будет сложно с ним справиться и тому подобное. Тогда здесь я бы сказала больше. Так, если, соответственно, есть какие-то задумки, надумки бросить, развестись и тому подобное, дорогие дамы, такое может случиться, и, возможно, вероятнее всего у кого-то именно так и проиграется расхождение, разводы и уходы в свое интересное, дабы справляться самой. Поэтому, но ну, здесь большинство проигрывается, что уже, в принципе, либо это может, кстати, и бывшее, либо уже на расхождении, на пути к расхождению тоже может проиграться. Проиграться у многих тут по первому варианту вот и соответственно дорогие дамы и мужчины вот короче как-то так ну что-то если новый знакомый да развитие если новый знакомый если совсем нового отношения возможно с человеком будет определенный конкретный разговор что возможно действие со стороны человека не будет как таковых которых вы ожидали. Либо будет разговор, но определенный о том, что мы не подходим друг другу, тоже не исключая все-таки по троечке мечей Но здесь прям посуду и тройка мечей прям сразу Поэтому достаточно такое грубое сочетание, но все же вот не особо какой-то прогноз давайте совет, давайте совет, совет людям по первому варианту Совет Правосудие, отлично, по закону, по совести слушаем совесть свою, да. Да, яснее. Вам надо просто научиться яснее изъясняться, изъясняться яснее, разговаривать. Какие-то свои некоторые ошибки, некоторые недочетики, некоторые вещи, которые вы не можете побороть. Вот надо бороться порою с самой собой. И вот здесь, возможно, некоторым... Людям обратиться, каким-то другим определенным людям, чтобы кто-то дал, возможно, некоторый совет. Тут, кстати, советы от других людей тоже могут присутствовать в вашей жизни. Возможно, от психолога, либо от мужчины какого-то. То есть здесь надо, соответственно, если вы хотите что-то сделать и что-то спасти, даб или либо... Либо э, уйти наконец-таки что-то начать новое, разбираемся в себе, в своих впечатлениях, в своих суждениях по поводу того, как оно должно все строиться, дорогие дамы и мужчины, если что. Ну Здесь вот как-то прислушиваемся, конечно, к своим ощущениям, но смотрите, потому что э, здесь могут быть виноваты двое в этих отношениях, в каких-то э, вещах. Каждый по-своему. Кто-то, возможно, хол холоден, кто-то, возможно, слишком э давит на человека. Поэтому, соответственно, какие-то такие свои вещи для себя. Вы должны какие-то уроки усвоить из этих отношений и, соответственно, идти дальше в новое, в новое движение, если вы, соответственно, хотите. Дорогие мои, вот, короче, как-то. Так, Спасибо вам, что досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал второй вариант? Ну, давайте посмотрим, что происходит между нами, его глазами и развитие отношений. Семерочка Пентаклей, Пажик Пентаклей, Семерка Мечей, Девятка Жезлов и Королева Мечей. Вы Очень способная дама, знаете об этом? По мнению человека. Но, возможно, кто-то здесь немножечко приустал. Поэтому здесь человек может видеть ваши определенные виды сомнений в том, какое направление вы выбираете, что вы для себя хотите. Возможно, также я бы сказала, что это может касаться лично вас. То есть не лично с ним да, какие-то отношения. Вот как раз-таки все-таки по семерке, по семеркам, и по королеве мечей это может касаться лично вас. То есть мужчина видит, как вы в чем то сомневаетесь. Как вы особо, возможно, не уверены в каких-то вещах. Что вы, кстати, непреклонная личность, этот человек видит. И, возможно, очень сильно как-то подустали немножечко. Поэтому это первый момент. Второй момент, что происходит как бы между вами уже, да? если уже с такой позиции трактовать. То здесь я бы сказала, что вы, возможно, немного требовательное чуть-чуть чуть-чуть а, недовольны особым таким интересным результатом что происходит ну то есть вы не особо довольны всегда этот человек подмечает также что вы можете сказануть как отрезать а, что возможно вы в некоторых вещах холодны, Возможно, по большой причине, ваше я не исключаю, что здесь, возможно, какие-то определенные веские причины обстоятельства, чтобы быть холодным женщиной по отношению к мужчине на этот, в этом варианте, но все же человек видит в вас некоторую такую холодную, такую адъютантку, очень сильно интересную, но при этом очень сильно способную, сомневающуюся, но все-таки которая хочет как-то все убыстрить и улучшить вам не все равно здесь вам не все равно ни на отношения ни наш ни... ни на остальных людей даже если кажется так многим людям я бы сказала не все равно здесь семерочка семерочка с королевой мечей не все равно вам этот человек может как раз таки видеть вас немного такого незрелого мальчонку, ребенка поэтому кстати смотрите да Поэтому я бы здесь сказала Вот какой-то такой момент Но это больше как оценка личности То есть что происходит между вами и его глазами Это как оценка вашей личности Да Ну я бы сказала больше так Возможно, просто именно что происходит, если уж так, то тогда по семерочке Пентакли уже, отходя от этой карты, что что-то интересное, какое-то интересное новое, возможно, событие может, кстати, ожидать тут людей, если что. Я даже не исключаю. Не исключаю также, что вы что-то, чего-то уже вместе могли достичь. Ну... Возможно, человек этому рад, но я не вижу именно радость женскую. Особо в картах, возможно, тяжелым женским трудом, чего-то достигли. Поэтому вот здесь его, его глазами вот так вот видится ваши отношения. И вы, вот здесь больше вы сами. Но не исключаю, здесь очень сильно позитивное к вам отношение у молодого человека. У некоторых всеми силами старается помочь больше в, в, в, в, в, в, в, в плане денег, либо в плане каких-то других отношений, нежели как-то нежели как еще. кого-то очень сильно старается. Поэтому я бы здесь больше бы сказала так. Угу. Возможно, также, если новые отношения, то у вас какие-то, по мнению человека, есть продвижение, и человек на это делает ставки, кстати. Ну то, что хочет движение дальше. Поэтому дама, дама, вот здесь я бы сказала, так у некоторых очень сильно хотелось бы движение дальше идти дальше, но немного обескураживает тот момент именно ваш. Ваше непонимание, возможно, вы сомневаетесь в чем-то, возможно, вы как-то ограждаетесь от чего-то, либо уже вы устали. Поэтому здесь, я бы сказала, в любом случае неплохо, как он видит ваши отношения. Но здесь именно ваше некоторое поведение, то, что вы транслируете, влияет на человека в некоторой степени. Поэтому будьте аккуратны, королева мечей. Давайте развитие. Развитие. У нас, соответственно, кольцо фортуны королева чаш, башня, восьмерка мечей, десяточка жезлов. Либо, либо человек, либо ваши эмоции, либо какая-то другая женщина может разрушить то, что в принципе, да. Но это совсем вот такой подвох, это совсем такой в негативе расклад, либо что-то может прийти в некоторое разрушение, либо с вашей стороны, то есть с ваших эмоций. Вы можете устроить человеку реальную башню, да, и при этом для вас это будет также тяжело. Это первый момент. Второй момент. Это ваши эмоции. Возможно, какая-то определенная другая личность может сделать так, чтобы ваши отношения как-то немного дали, дали большую такую трещину. Я не исключаю. Вот, поэтому здесь бы я бы сказала, больше все-таки как карты предостережения. То есть немного остерегайтесь своих эмоций, своих определенных желаний. Да, бойтесь желаний, да, они могут исполниться. Поэтому просто предостерегаю того, что вы можете совершить определенную по своей, своим эмоциям башню. Вы сушите себя полностью и, соответственно. У вас девяточка еще про жезлов еще до этого. И тут королева чашка. Вы можете пересушить всю себя и а, не оставить для себя ничего. И, соответственно, можете просто разрушить то, что, в принципе, у вас стоялый долг Между э, вами и этим человеком. Либо вообще дать вообще всему трещину. Собственноручно именно с вашей стороны. Дайте совет. Поэтому здесь как-то, ну, смотрите, дадите, дадите, вы можете дать трещину, вы можете разрушить это все, но поверьте, легче вам просто от этого не станет. Здесь есть какой-то такой тяжелый будет период, как выбраться из этого. Поэтому вот, давайте совет. Совет. Так, у нас пятерка пентаклей, рыцарь пентаклей, семерка мечей, рыцарь. Что вам надо по жизни? Что точно вас делает счастливой? А правда ли то, что вас делает счастливой, это вот все, все то, что вы о чем мечтаете? Это вот девушки тут мечтают о чем-то определенном. О определенных обстоятельствах, отношениях, других людях не исключая. Это то, что вам нужно и вас делать счастливой. Это вот вот. Другое отношение, другие мужчины, другие женщины там. Это то, что вы на самом деле хотите. Пожалуйста, задумайтесь, потому что у некоторых там мысли такие интересные блуждают. Просто пересмотрите, пожалуйста, свою позицию, свои взгляды и то, что вы делаете в этих отношениях, дабы если вы хотите их сохранить. Пожалуйста. Здесь у нас по пятерочке, по семерочке. Пересмотрите свои, к чему вы тянетесь и куда вы идете. Свои приоритеты, жизненные позиции, свои движения в жизни к этому молодому человеку, если вы все-таки хотите сохранить. Взгляните на себя под прямым углом. Рассудите именно свои действия. Не как девочка жезлов, отталкиваясь от того, что как-то все непонятно, а то, что вы привносите вообще в отношения, что вы привносите, что вы даете в этих отношениях, не слишком ли вы холодны в некоторых степ степенях, либо сделает ли вас какой-то другой молодой человек намного счастливее, чем нежели у вас вот этот. К чему вы идете, что вы на самом деле хотите? Пожалуйста, включаем логику, у вас она есть. Но а, здесь просто кто-то, возможно, от чего-то просто убегает от каких-то проблем постоянно, возможно, постоянной основе. Поэтому, дорогие дамы, дорогие мужчины, короче, как-то так. А сигнификатор второго варианта. Сигнификатор мужчина второго варианта хорошо. Сигнификатор тройка девятка. Человек достаточно, возможно, мнительный мужчина у нас тут в некоторых степенях, но при этом спокойный, больше основывается на, соответственно, тут и Пентакли, на каких-то плотских утехах, соответственно, чтобы стабильно, чтобы у него все было хорошо, чтобы у него был успех, это ему очень сильно важно. Соответственно, может вести себя как полнейший, Веселый человек, то есть как ребенок, ко всему относится немного легче, чем вы, дорогие дамы, если что. Человек, кстати, очень хорошо общается и налаживает контакты и связи, тоже есть такое. Но человек здесь больше успешный в некотором плане по жизни, нежели чем неуспешный, поэтому здесь мужчина как-то успешный да то они на заводе работают, они считают, что они успешны. Вот, вот правда. Они уверены в себе, они стабильны, они спокойны. Главное еще, чтобы рядом с ним была определенная стабильность и спокойствие. Это самое главное, потому что ну, вот за это они, кстати, очень сильно могут переживать. Могут. Но при этом вот какие-то вот такие амбразурные, как вот, вот Д'Артаньян. И немного Д'Артаньяны, но и при этом более такие стабильные энергии все равно присутствуют в этих людях. Вот, короче, как-то так. Это у нас был вопрос от спонсора, а вам большое человеческое. Сеньки, давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал третий вариант? То давайте посмотрим, что происходит между вами его глазами и а, развитие на данный момент. Ладно, а, давайте. Рыцарь, соответственно, Пентакли, Пятерочка, Мечей, Мир, Рыцарь, Жезлов и Дурак, Дорогие Дамы, Мужчины. Здесь, если вы вместе с этим молодым человеком, то, возможно, человек очень сильно может переживать, может немного ощущать дискомфорта ощущение дискомфортно дискомфорта в отношениях с вами но не потому что как-то все идет не так а потому что здесь возможно какие-то определенные личностные испытания и проблемы возможно по поводу деятельности человека по поводу кстати здесь реально могут быть замашки именно молодого человека то есть молодой человек стесняется боится переживает за то что между вами происходит за то что как он реагирует на все за то, что кто-то в отъездах, а кто-то вообще не с вами. То есть, дорогие дамы, но здесь человек, если с вами в отношениях, то он переживает. Если здесь бывшая, это немного другое. Я бы сказала, поэтому вот, то есть, не думайте, что здесь все так прекрасно, все так хорошо. Просто человек, возможно, человек слишком на чем-то зациклен либо зациклился, но при этом давайте так, человек успел при этом уже пожалеть об этом, так что если что, не переживаем. Если кто сейчас вместе, у кого сейчас вроде как-то, все нормально, непонятно, но нормально. Если бывшие какие-то мужчины, женщины, что по-вашему, что, по что происходит между вами и его глазами, ну мы смотрим на данный момент. Поэтому <клес> на данный момент, что все-таки все как-то закончилось, что все это как-то все как-то свершилось, что, возможно, кто-то просто Змей Горыныч, кому-то очень сильно не хочется подходить, не, не, хоч, не хочется особо колдовать. Поэтому, дорогие дамы Змеи Горыныч мои, вы, возможно, очень сильно любите э огнем полыхать, особенно э так, чтобы как-то от человека от себя как-то немного огораживать. Поэтому, э не исключаю, что и у человека особо таких намерений их не было, но все же, дамы, если кто, кто огнедышащий драконы, вы у меня огнедышащие, помните, пожалуйста, об этом. Поэтому я бы здесь больше так сказала. Если что-то такие, ну непонятные, да, какие-то отношения для вас, они непонятны, дорогие дамы, могу предположить, а лучше рекомендую просто поговорить с вашим молодым человеком и обсудите какие-то определенные проблемы, потому что либо это все равно в совете вылезет, потому что у вас такое интересное развитие отношений. Но все же предполагаю поговорите о целях в жизни и о том, по какому пути вы с ним идете, либо без него. Это если у кого непонятны отношения Потому что здесь В принципе чл... Некоторые люди могут особо не строить Отношения с вами Это первый вариант Вторые люди возможно очень сильно Могут строить отношения с вами Но при этом боятся куда-то идти Боятся шагать Поэтому, соответственно, чтобы а, не каких-то себе в голове каких-то чего-то не придумывать, лучше спросите напрямую у этого человека. Почему? Развитие отношений у вас очень сильно, а, честно говоря, даже непонятное. Девятка, луна, семерка мечей, двойка мечей, пятерка кубков. Если прошлое, соответственно, а, здесь есть момент сожаления о том, что происходило, немного ощущения того, что что незаслуженно что-то происходило с вами, это если бывшие. Если, соответственно, и непонимание, что потом, соответственно, к чему все это и шло. Если это настоящие отношения, то есть что-то между вами есть, человек там как-то переживает, дорогие дамы, дорогие мужчины, у кого-то страхи очень сильно могут реально отыграться, у кого-то страхи заведут совсем не, ту, не туда и вообще не в ту степь. Поэтому особо мнительные, пожалуйста. Пожалуйста, <смех> давайте послушаем совет. Потому что здесь по девятке, по луне, по семерке. Здесь вы можете просто неправильные действия совершить по отношению к партнеру, услышав какие-то вещи для себя, а, приняв во внимание слова иначе, чем я говорю и трактую. По луне, по девятке мечей это так, это очень может отыграться. Поэтому давайте, чтобы особо все во всяких мечах, во всяких пятерках не быть, давайте к совету перейдем, потому что нахреновертить в отношениях из вас кто-то может. Дорогие дамы, дорогие мужчины, возможно человек не особо хочет с вами отношений, но при этом тогда вы узнав, можете тоже нахреновертить много чего. Это вот это такой момент. Да, но если кто вроде как в нормальных отношениях, то давайте совет вообще. Совет, совет, совет. Да, дорогие, отшельник, король кубков. Логично, баш. Пятерка жезлов, рыцарь, кубков. Дорогие дамы, посидите пока в одиночестве. Посидите, возможно, не до мужчин совсем сейчас, не до любовей. Возможно, вы не особо не готовы, чтобы дарить кому-то здесь любовь. Возможно, не время не особо, не особо пришло. Это первый момент. Второй момент. Разберитесь то, что вы сами чувствуете. Не отгораживаетесь ли вы сами от партнера? Говорите ли вы ему слова любви? Предлагаете ли вы что-то определенно новое в отношениях? А может быть здесь просто истерика на истерике. А возможно, вы что-то требуете, но что человек в принципе... Ну, не, для человека это, возможно, совсем не важно. То есть, дорогие дамы, разберитесь немножечко, побудьте, огородитесь от этого мира, разберитесь, что вы именно, возможно, ограждаете, возможно, не даете как-то сказать что-то, возможно, не обращаете внимания на каких-то других людей и тому подобное, то есть здесь... Посмотрите вокруг себя и внутри себя, что происходит больше, нежели на молодого человека. В любом случае, для любого у нас тут, соответственно, де, девы, дамы, женщины, девушки. Поэтому здесь немного побудьте в одиночестве, посмотрите на то, что вы вносите в отношения. Оцените то какие вклады вы можете вносить в отношениях, потому что это тоже важно. Дорогие дамы, никто ничем не обязан. И, соответственно, и вы ничему, конечно же, не обязаны. И вам никто ничем тут не обязан. Пожалуйста, разберитесь с самой собой, что для вас важно, что у вас, возможно, просто надо немного отдохнуть, перевести дух и послушать, и послушать свой внутренний голос. Дорогие дамы, поэтому вот здесь я бы сказала, дабы никакого хреновертения мы не пустились, мы не пустили самые интересные плясы, мы не стали тут, здесь потому что здесь некоторые дамы планы фикс мстя здесь может проигрываться но чтобы вот этого вот всякого непонятного не было и чтобы жизнь не была удручающей, здесь рекомендуется все-таки какой-то я бы сказал совет послушаться Поэтому здесь не особо просто хорошее развитие. И от слова совсем. Возможно, какое-то определенное для того, чтобы вы что-то поняли. Хорошо, дорогие дамы, здесь тоже оно может, соответственно, проиграться. Поэтому, если что, короче, как-то так. И определитесь, какие у вас приоритеты все-таки в отношениях, что для вас важно. Серьезные, несерьезные, либо легкие. Возможно, какие-то еще другие. Нужны вам в данный момент отношения. А возможно, просто сейчас не время просто. Поэтому спасибо вам, что вы досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал четвертый вариант, то ну, давайте посмотрим, что происходит между нами и его а, глазами. А, дорогие а, дамы-мужчины, и здесь может происходить, что может как-то все идти. Не совсем так, как предполагал человек. Возможно, какие-то определенные споры, возможно, какие-то определенные тяжелые обстоятельства могут быть у людей на повестке дня. Возможно, человек немного испуган, испуган ситуациями внутри семьи, либо напуган насчет того, насчет дальнейшего развития. Вот, если у вас касаемо как бы денег. Потому что здесь, кстати, очень много на деньги тоже может быть поставлено. Поэтому что между вами происходит в момент, человек немного напуган. Если у него есть своя семья и отдельно, то своею семьей. если эта семья происходит с вами, то, соответственно, немного напуган внутри, внутри семьи и внутри обстановки в семье вашей, соответственно, возможно какой-то кризис, либо какой-то катаклизм, кто-то здесь может переживать. Вот, поэтому раз при, кстати, человек очень сильно не любит. Вот, и у кого, кстати, замужем, женатый человек чувствует себя одиноким с вами, в отношениях с вами, это тоже можно, кстати, да ощущение ненужности и одиночества поэтому пожалуйста если между вами кажется что все хорошо просто вот пригладьте погладьте и скажите что у нас все будет с тобой хорошо поэтому правда такое ощущение может все-таки на котиков тут обращать внимание а особенно темненького поэтому по пятерке по девяточке Возможно, кто-то себя воспринимает в качестве «когда я нужен, тогда я нужен», а когда я совсем не нужен, так на меня э, класть хотели. Поэтому, да, мы что-то как-то категорично ваш человек может относиться, соответственно, возможно, просто ощущение испуга, переживаний, э, страха может, кстати, настигать вашего кота. Поэтому, э, дорогие дамы, давайте как-то как-то неспокойно как-то неспокойно человеку на сердце давайте дальше развитие ваших отношений здесь луна у нас семерочка мечей тут жезлов семерка жезлов и правосудие Человек, если вы не замечаете, будет существенно обращать на себя внимание, чтобы вы обратили на, на него внимание. Раз. Возможно, человек, кстати, будет какие-то определенные вещи делать, что ему будет не свойственно в ближайшее время. Что ему совсем будет не свойственно. Также не исключаю. Угу. Я бы не сказала, что именно семерка мечей это как некоторая справосудимая семерка из тузом жезлов это как некоторая туманность, да, это как некоторые ну, от вас какие-то вещи там, да? там изменять, либо что-то еще. Немного не сказала насчет вот именно этого. Не сказал бы, что кто-то здесь изменял. Здесь я думаю, что человек просто как-то будет особо нестандартно вести. Будет всеми вниманиями, всеми силами, чтобы вы на него обратили внимание. Будет вас вызывать на разговоры, какие-то вещи делать, хвастаться, телом хвастаться, этим хвастаться и тому подобное. То есть здесь вот какие-то именно движения в плане «обрати на меня внимание». И будет, если что, защитит, когда надо. Защитит, когда надо, если вы будете в этом нуждаться. Но смотрите, вы можете, кстати, не особо замечать каких-то вещей за своим партнером. Потому что вы сами, сами с усами будете, сами, сами в своих интересных новых желаний, возможно, в своем хобби, вы, возможно, очень сильно в этом погрузитесь, что можете не заметить действия и изменения состояния, изменения того, как человек, как он себя видит, как ощущает. Возможно, просто человек станет больше и сильнее и крепче. Поэтому, дорогие, это если хорошо, то все хорошо. Поэтому, дорогие дамы, здесь мужчина может как-то, ну не то, что выпендриваться, но может Момент. Обрати на меня внимание. Может быть, усиленное какой то чересчур внимание проявлять. Чересчур с вами как-то общаться. Вызывать на какие-то диалоги. Я бы сказала, здесь так. Вот именно вот именно таким, макаром. Да. Нет, именно по трактовке, как по классике. И как по таким-то вещам я бы не сказала. Но вы можете не особо понимать и не особо адекватно видеть действия и изменения вашего молодого человека и того, кого вы загадали. Давайте совет, кому если нужен. Здесь королева Пентакли, четверка Пентакли, тройка Пентакли, четверка жезлов, девяточка Кубков. Дорогие дамы мужчины, подумайте об успехе своих людей, о своих детей, об успехе своих близких. Посмотрите на то, что они чувствуют, на то, что они видят, и как они все это. Ощущают. То есть здесь об, обратите внимание и на свое, соответственно, на свои определенные средства, финансовые нужды. Успехи тоже обращаем внимание на успехи очень сильно часто, дабы приумножать да? все, что хорошее. И, вот <клёх> Занимайтесь собой, занимайтесь какими-то вещами. Возможно, какой-то праздник организуете. возможно, как-то пригласите куда-то своего мужчину, либо пригласите свою семью на определенное собрание. То есть сделайте какое-то определенное ощущение праздника внутри вашей семьи, внутри ваших отношений с этим молодым человеком. Позаботьтесь, пожалуйста, также финансовую составляющая, о вашем развитии и о вашей работе, то, соответственно, чем вы занимаетесь. Поэтому я бы здесь сказала больше. Так, спросите по поводу финансов и по поводу работы вашего молодого человека. Кстати, очень сильно я бы тоже рекомендовала, возможно, вместе с ним построить определенный план действий. Поэтому вот, короче, как-то. Так, спасибо вам, то что вы посмотрели расклад до конца. Ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь. Подписывайтесь также на телеграм-канал, дабы не пропустить следующие видео, следующие стримы, если надо стримы, там ответы на вопросы, потому что личные есть прям в прямом эфире. Соответственно, спасибо большое моим спонсорам, которые спонсируют канал. Это... Я вас очень сильно люблю. И я желаю вам всего самого лучшего. Пока-пока.